Я старше мужа на год. Когда мы познакомились, были подростками, и эта разница казалась большой, поэтому мы только дружили. Мы поняли, что созданы друг для друга, когда в течение недели спасли жизни друг другу. Сначала в зоне отдыха мальчишки, не зная, что он не умеет плавать, толкнули его в бассейн, он стал тонуть, а я прыгнула за ним и вытащила. Еле откачали. Через пять дней мы ехали в автобусе, я сидела, он стоял. В нас врезался грузовик, а он успел выдернуть меня с места. Он сломал свою руку, но спас мне жизнь, рискуя своей жизнью. И тогда мы поняли, что созданы друг для друга. Сейчас у нас счастливая семья, двое детей, мальчик и девочка и мы благодарны Господу, что не разлучил нас.